Здравствуйте, меня зовут Марина Болдинова, и давайте сегодня поговорим о депрессии. Нет такого сетевика, у которого хотя бы раз в жизни не было депрессии. Почему это происходит? То есть депрессия – это всегда глубокое погружение в печаль. Человек может пребывать в депрессии час-два, а может пребывать и месяц, и два. Есть такие дистрибьюторы, которые мне звонят и говорят, «Я не могу работать, я в депрессии». То есть что же это происходит? Почему такое огромное количество времени теряется на вот такой вот э, очень тормозящий процесс чувства? Что такое депрессия? Депрессия – это несбывшиеся ожидание. То есть, ну представьте, особенно новичок. Пришел, привел двух человек активных, или, например, так нему в команду попал очень активный человек. Он сидит и думает, сейчас он мне приведет еще двоих, а потом еще двоих, и у меня пойдет структура России, и через месяц у меня будет структура тысячи человек, и я заработаю через два месяца 100 тысяч долларов. Он сидит и планирует результат, да, он сидит и надеется, что какой-то другой человек, другой дистрибьютор, другой человек, то есть не он, а другой человек, сделает ему вот эту вот работу, а он получит результат. Да еще говорят, вы визуализируете. Спонсоры очень часто говорят, вы представляете картинку, и человек сидит и в действительности представляет картинку, как правило. То есть человек ничего не делает, он визуализирует, он получает ноль, и, конечно, он впадает в депрессию. То есть еще раз, депрессия – это несбывшееся ожидание. То есть человек ожидал и не получил. Вот это очень важный нужно момент понять. То есть он чего-то ожидал. Понимаете, он запланировал себе в мечтах. Даже может он целями это назвать. Он себе запланировал определенный результат, но получил ноль и впадает в депрессию. Какой главный секрет, как не впасть в депрессию? Не впасть в депрессию, я подчеркиваю. Нужно планировать только собственные действия. Собственные. То есть я запланировал, я сделал. Это называется «Закон стопроцентной ответственности». Этот закон работает вне зависимости от того, знаем мы о нем или нет, как и все законы. Но знать его каждому сетевику просто необходимо. То есть нужно брать ответственность за свои дела, за свои планы, за свои цели только на себя. И надеяться только на себя самого. Итак, планируйте только собственные действия. И тогда что получается? Единственный человек, с которого вы можете спросить, это вы. Да, Вы себя никогда не подведете. Единственный человек, который вас не подведет, это вы. Единственный человек, чьи мысли всегда вам известны, это вы. Даже если вы э, знаете себя, там, что вы можете вот здесь вот... -вот не сделать, а здесь вот вы превысили планку, это все равно, это вы сами с собой договариваетесь, с собой всегда договориться легче. Исполнение вашей цели, еще раз, это ваша стопроцентная ответственность. И тогда вот эти облачки, мечты о структуре в тысячу человек, они резко падают. То есть, а что я могу сделать для того, чтобы у меня в структуре была тысяча человек? И вы уже расписываете совсем другие действия. То есть вы планируете свои собственные действия, что я могу сделать, чтобы в моей структуре было тысяча человек. Я что могу сделать. И вы планируете какие-то презентации, вы планируете какие-то посты писать, вы планируете там рекламу, может быть, делать. Но это вы планируете. Вы на себя ответственность взяли и вы планируете. Вы планируете работать с командой, вы планируете обучать своих дистрибьюторов. Это все ваши планы, которые... Ну, скорее всего, приведут вас к, стру к структуре в тысячу человек. Вот. Но планировать можно только собственные действия. Итак, соблюдая простое правило, планируем только собственные действия, а не результат. Делает вашу цель реальной, легко достижимой. Сами спланировали, рассчитывая на свои возможности, сами сделали. Где тут депрессия? Нет депрессии. Спланировал, сделал. Спланировал, сделал. Сами поставили, сами сделали. Итог. Чтобы никогда не было депрессии, нужно планировать только собственные действия, а не результат. Успеха, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые на него зашли, и подпишитесь на мой новый канал на телеграме.